В Казань-Экспо прошло открытие международного форума «Россия – спортивная держава». Мы понимаем значимость этого форума, определил его приветствие президента Российской Федерации, по решению которого форум был организован впервые и прошел впервые в Казани. 9 лет Универ ТВ» вещает единственный в России круглосуточный студенческий телеканал. Универ ТВ – это команда профессионалов, молодых, талантливых универсалов, которые создают качественные материалы и реализуют собственные проекты для зрителей. Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Екатерина Лазарева. Ректор Казанского федерального университета удостоился награды Министерства науки и высшего образования России. Церемония награждения состоялась при участии главы Миноборнауки Валерия Фалькова.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 А 1956 года он выучался победителем легкоатлетических соревнований на спартакиады народов СССР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 Понимаете, в чем дело? Не спорт как таковой сплачивает, а страна. В третьем павильоне «Казань-экспо» гостей ждали танцевальные батлы, тир, стенд-клубы и площадка пилотирования дронов. Форум «Спортивная держава» завершится 10 сентября. рядом Кугушева, Фарид Захитаглы, Универньюз.